Татьяна Кузьменко, наш любимый мусорный минималист. Это прям, мне кажется, уже творческая профессия. Татьяна сегодня поделится своими лайфхаками тем, как остаться на Новый год и вообще на празднике более-менее экологичными. Ну и более глубоко погрузит вас в тему экологичности. Таня, добро пожаловать. Всем Очень приятно снова у вас. Проводить такое мероприятие, приятно, потому что, честно говоря, у нас в Харькове, я не знаю, чтобы еще какие-то IT-компании а, приглашали, ну, да, то есть я а, волонтер в Харьков Zero West, и больше мы никому, собственно, и не ходим. Поэтому очень приятно, что ваша а, компания этим направлением тоже занимается. По крайней мере, есть единомышленники и в такой а, профессии, как программирование что не свойственно, в принципе, людям. Потому что все думают, что заниматься экологией могут, в принципе, только люди, которые ну, не имеют денег. Вот, и мы развеем все эти мифы. Э -э ну вот, собственно, я, как всегда, человек с юмором, подхожу к этому, и э -э самый экологичный Новый год – это и праздник, когда ты его, в принципе, не празднуешь. Поэтому, Сезанна, у меня всего два слайда. Все. Это шутка, конечно. Это была самая длинная моя презентация. В две минуты. Uh, вот, на самом деле, да, и когда мы не празднуем, uh, то, естественно, у нас нет никаких покупок ненужных, нет никаких затрат, нет ничего, ну и потраченного времени, собственно, ничего, да, поэтому, конечно, это будет самое экологичное. Но у нас есть история, uh, откуда к нам пришел, собственно, Новый год. Uh, меня этот вопрос очень интересовал, я еще в прошлом году этим заинтересовалась, потому что уже провела тоже свои эксперименты uh, с семьей. В прошлом году мы, например, не праздновали ни с кем, и э, в прошлом году мы, собственно, и никому и не дарили подарки, но ну, вот как-то вот уединились, это был такой вот эксперимент уединения, э, и как это вообще, в принципе, Новый год без никого. Вот. И, естественно, заинтересовалась вообще, откуда пришел этот праздник к нам, почему мы его празднуем, что он значит, Вот. и э, вычитала, что он Пришел к нам, на самом деле, с Европы, когда Петр Первый туда съездил, привез новинки. Вот. А когда были времена уже Екатерины II, то она при, привнесла традиции э, обмен подарками, там какой-то особый праздничный стол, а вот саму елку привез именно Петр Первый. Причем э, у нас елка как бы не считалась праздничным деревом, обычно всегда иголки там использовали, да, там с погребальными обрядами это все было связано. Вот, и было очень сложно людям, допустим, да, пере, переключиться и вот елку внести к себе в помещение, в дом. Вот, но эта традиция у нас сохранилась, вот и к чему собственно она привела к чему это нас все приводит были проведены какие-то статистические данные собраны и что у нас есть на данный момент ну, это в америке в америке порядка 1 миллиарда открыток производится за к новому году естественно они выбрасываются, потому что ну, как выбрасывается в переработку, скорее всего, они сдают. Но просто производство, они достаточно большое количество, да, бумаги на открытке. Вот, очень много получается упаковочной бумаги, новогодних елок очень много высаживают, они, это не так, как у нас, что у нас браконьерством занимаются, да, очень много выращивают мясо к новогодним праздникам, у них это индейки, у нас больше курицы выращивается, ну, у нас продажи туда идут да, мясо на Новый год больше и на новогодние праздники, чем в любые другие праздничные дни в году. Вот. И все это, очень много всего просто выбрасывается. У меня есть опыт, я была в Америке и работала там, студенческие годы и там действительно когда я на кухне работала ну был, был приказ так что просто еду надо обязательно в конце дня выкинуть это не какая-то там шутка у них это действительно так и происходит у них считается что нельзя не свежую еду оставлять на следующий день то есть так как у нас у них не происходит они ее выбрасывают на свалку а, также а, люди тратят деньги Порядка одного триллиона долларов американцы потратили. У нас в этом году, я думаю, что люди будут более экономно относиться к, к тратам, потому что никто не знает, что это за карантин. А, и более жесткие требования у нас сейчас, да, в какие-то непонятные условия с 8 января опять всех людей пасают, и никто ничего не знает. Поэтому я думаю, что у нас немножко другие а, затраты к а, праздникам. Но, тем не менее, они есть. Так же, как и у американцев, так же и у нас, как и в любой другой стране, есть подарки у людей, которые им, в принципе, ну, не по душе, им не нужен был этот подарок, и он становится очередным хламом. Не знаю, раньше у нас, вот, например, не было принято там, спрашивать, что вы хотите на Новый год. Хотя вот э, у детей есть традиция, да, напиши письмо там дедушке Морозовых, Вы же спрашиваете этому своего ребенка, что он хочет, и вы хотите угодить ему и сделать приятное. Но почему-то у взрослых у нас пока такого нет. И как моя бабушка всегда говорит, «Таня, ударенному коню в зубы не смотрят». Но я не соглашусь с этой фразой. Мы уже, так как нам внесли определенные люди эту традицию празднования Нового года, да, точно так же мы, как люди, можем, в принципе, вносить свои какие-то изменения в этот праздник в современном мире, уже в 21 веке. Я считаю, что это будет очень уместно и правильно. У нас есть такая тоже всегда традиция, вот там каждый год все говорят, я с Нового года стану намного лучше, я там сделаю то-то, то-то, но это все происходит в момент распития алкогольных напитков там, и так далее. И иногда бывает еще, что запросы у людей там, слишком большие, возможно, они просто не умеют ставить цели. Вы, люди продвинутые, знаете, что целью всегда должна быть хотя бы, она должна быть реальна, она должна иметь свои определенные там ограничения по времени, да, учитывать свои возможности, ну и там еще какие-то есть моменты, при которых формируется цель. И если правильно сформулировать и правильно поставить себе цель на год, то, в принципе, это может быть на год, может быть на два, может на месяц, может на неделю, может сегодняшняя новогодняя ночь у кого-то цель есть, то, в принципе, я считаю, что ее можно достичь, если есть э, большое внутреннее желание. А в целом, когда просто стать лучше, ну, лучше в чем? Вот, ну, в принципе, сам Новый год... Как праздник, да, он получается достаточно ущербный для природы. По тем пунктам, которые вы прочитали, то, что я рассказала, очень много отходов производится на эти праздники, очень много ненужного покупается, очень много еды покупается, затаривают все свои холодильники, забивают так, что не успевают их съесть даже до 14 января, наверное. Вот, и очень много еды тоже идет на свалку. У кого нет компостера... Ну да, это идет на полигон. Поэтому я считаю, что надо тоже беречь свои финансы и разумно поступать, разумно ходить в магазин, составлять список того, что тебе необходимо. Как мы будем праздновать наш Новый год? То есть я буду рассказывать поэтапно, да, с чего начать. Потому что люди некоторые вот спрашивают... А Какая елка там, а какую шубу там можно купить или не, нельзя, это экологично, не экологично. Эм, вот мы сейчас с вами рассмотрим, что будет экологично, что не экологично. Есть несколько вариантов. Самый-самый-самый экологично это если у вас есть э, свой дом, и рядом с домом у вас есть земля, и вы посадили там елку. Это вообще самое правильное э, Самый правильный поступок, потому что эта елка еще, кроме всего прочего, она еще вырабатывает кислород, то есть она, у нее есть негативный углеродный след. И она будет у вас каждый год расти и увеличиваться, увеличиваться. И э, вы будете с каждым годом все больше и больше каких-то игрушек на нее вешать. И, может быть, даже приобщать людей большее количество. Не обязательно, чтобы это было, если это есть какой-то общий двор на несколько домов. Там, да? Это может быть, ну, пускай это будет елка на несколько домов, ничего страшного в этом нет. Мы вот, например, так сделали, мы украсили елку просто на улице с детьми. Она не наша, она мне не, нам не принадлежит. Но новогоднее настроение формируется, создается. И это прекрасно. Я вспоминаю свою, свою поездку, когда мне было 10 лет в Россию к родственникам в Нижний Новгород. И просто обычные многоэтажные дома по центру между этими домами была огромная ель. Огромнейшая, я не знаю, сколько ей лет лет. Люди ее украсили, все выходили на Новый год. Это было настоящее, настоящее веселье, настоящий праздник. И я думала, что все так делают. Во всех дворах так должны делать, у кого есть елка. Вот. Можно приобрести живую елку. Да? У кого нет, например, своей, там, своего двора, нету во дворе елки. Или не хотите на улицу выходить, но хотите, чтобы она была вот у вас дома. Можно ее, в принципе, приобрести, можно купить елку, но тогда я бы обращала внимание на маркировку. У нас люди еще этому не привыкшие, не обученные. Есть у нас сайт, он здесь указан, на ссылочку, по ссылочке можно будет пройти. Вы можете проверить маркировку своей елки, действительно ли это та самая елка, которую выращивают специально для новогодних праздников и это не какое-то браконьерство, но чаще всего люди просто не проверяют, просто, а, какая-то там какая-то печать есть, и все, купили и пошли. Есть недостатки в этой елке? Ну, она недолговечна, да, она в месяц постоит, она начинает осыпаться. Ну, в принципе, это такое дело. Вот. И такие елки, как правило, ну, если вы живете в квартире, ну, не знаю, если вы не на машине, и будете ли вы этим заниматься, не будет ли вам лень выехать там хотя бы в зоопарк и отвести эту елку для животных. А, потому что чаще всего люди, которые живут в квартирах, они просто это все выбрасывают на свалку. А у нас, а, ну, я не знаю, чтобы в Харькове, например, был налажен какой-то сбор на утилизацию елок. В принципе, ее после того, как она, после праздников она пожила, да, порадовала людей, ее полностью можно использовать в дальнейшем. Но этим нужно заморочиться людям. Ну, как минимум в зоопарк сдать, там на корм животных активно принимают. Принимают, у нас принимает центральный зоопарк, тоже принимали елки. Но это нужно поехать, договориться, ну, они принимают, да. Вот, есть, вот, мне очень понравилось, да, там, находишь таких людей, которые <смех> сами понимают ä, проблему экологии и занимаются просто, просто для себя высаживают деревья. Пусть это елки, неважно, это не единственный человек, кто этим занимается, но все равно, как бы, этого недостаточно, потому что мы знаем, сколько лесов горит в каждый год. До сих пор, по-моему, в Австралии постоянно пожары. Живые елки желательно не выбрасывать на, на свалку, да, а вывести их, чтобы их использовали по назначению в дальнейшем. И вот ну, тут картинка, да, что можно сделать, например, еще как можно использовать эти елки для себя дома, для животных. И там, я, например, ну, не все знают, я, например, делаю с детьми по утрам хвойный коктейль. Это своего рода, лич... ну, вот, например, сопли пошли у моего ребенка, я беру какую-то жменьку иголок, блендер, мед, лимон, теплая вода, все это на блендере взбилось, получается такой зелененький вкусный напиток, он сладкий, дети пьют его с удовольствием, два дня, не соплей уже все, было по кашлям, все проходит, это укрепляет иммунитет. Но единственное, что если эта елка уже практически сухая, то из нее уже не будет, наверное, вот тех веществ, о которых я говорю, о полезности коктейля. Елка в горшке. Я проходила, спрашивала за цену такой елки. половиной тысячи гривен и выше. Вот, а, насчет транспортировки, то есть мы понимаем, что это достаточно огромная елка, я подумал, ну вот даже Анечка, если... это неправда, у нас есть в подрядчиках Оксана Голик, ее можно найти, она продает от 450 до 1000 гривен елки в горшках, и у нее они такие достойные, хорошие, их действительно можно после этого высадить в грунт. Можно, есть... да, но ну... они приживаются. То есть есть люди, у которых они приживаются, есть бывает, ну, то есть Да, бывает. да, это нужно технологию соблюдать а. однозначно. И у нас до этого, вот до тебя был в гостях чудесный вот, дядечка, это киевский сервис. Они прям забирают. То есть они тебе привозят елку, ты с ней празднуешь, а потом они ее забирают, и еще там 250 гривен возвращают. У нас ну, уже нет. у нас такого нету. Ага. Вот. А когда я спросила у них, они сказали, что, ну да, я просто, ну, всех не оббежишь, не обспрашиваешь. У этих аренды не было, поэтому я предположила, что, скорее всего, аренды у нас, ä, пока еще не занимаются арендой елок. Может быть, ну, можно найти. В любом случае, если есть такая потребность, да, можно и арендовать, чтобы ее привезли и увезли. Это было бы вообще шикарный идеальный вариант. Но ä, мне, например, нравится, вот, да, вот, ä, вторая картинка, там, маленькая какая-то. Ну, у меня вот есть и... Я предполагаю, что, скорее всего, получится весной ее пересадить на улице. Вот. Сейчас она дома стоит, она всю зиму может простоять. Единственное, что я за ней слежу, чтобы она, короче, не пропала. Ну, и она недорого стоит. Вот. Можно использовать ветки. Ветки это тоже, в принципе, экологично, потому что мы понимаем, что вот эти все елки, которые привезли, и вот эти веточки, ну, их никуда ты, они уже, ну, куда их ты денешь? Ну, можно их просто брать и, в принципе, использовать и делать какие-то украшения. В этом нет ничего абсолютно зазорного и плохого. Вариантов. Я столько фотографий для вас нашла, потому что, на самом деле, иногда не понимаешь просто и даже не знаешь, что можно сделать, например. Да? И еще вариант, у нас есть да, искусственная елка. Есть у нее плюсы, потому что она многоразовая, это очень удобно. Недостаток из недостатков еще такой я отмечу. Ну, она занимает место, то есть ее нужно где-то хранить. Если у вас есть какой-то гараж, подвал, кладовка, то есть она будет занимать э, достаточно много места, потому что она объемная. Вот. А, и ну, никто не пишет состав этих иголок, не, э, в переработку у вас ее не принимают. Ну, в принципе, ею можно пользоваться. Я думаю, что и больше 10 лет можно пользоваться. Это достаточно удобно. Так, есть еще арт-елки, которые можно делать. Тут вон я из стекла, из ä, бумаги, из фетра. Боже, из даже из-под коробок яиц. То есть люди тут креативят. Но единственное, что я человек... Uh, ну, не знаю, мне чисто визуально, эстетически, например, uh, вот эти все риюз вещи, я бы, например, дома, ну, я бы не хотела такую елку себе ставить. То есть вот даже можно, <laughs> у кого в комнате дети не хотят, например, вещи складывать, можно вот так вот горочкой, горочкой, и будет тоже елочка, и у вас будет арт-объект. <laughs> uh, вот. на любителя. На любителя. Любителя – это все на любителя. Я люблю эстетично, чтобы елка была елкой, пусть она, ну, варианты могут быть разные. Вот эти варианты все больше арт-объекты, они больше, мне кажется, подходят для кафешек, для ресторанов, для, ну, вот, где, где ты работаешь, да? вот, мне кажется, вот туда оно как-то более уместно. Кто-то дома себе украшает, ну, тоже, в принципе, ну, на любителя, опять же, все на любителя. И вариантов тоже много-много. Мы в прошлом году с детьми просто вот это на большом формате распечатали елку, и они ее очень долго раскрашивали, а первого формата. И она висела на стене, пока они ее не полностью не раскрасили, аж до февраля месяца разукрашивали. Всевозможные деревянные, обтянутые тканью, ну вот тоже до да, светочек, например, сделали. Это удобно в случае, например, когда вы... Не хотите ну, обходить, да, ну, то есть она не занимает много места. Настенная такая елка, арт-объект, она много места не занимает. Это удобно. Какую елку выбрать? Я скажу, что нужно пользоваться той, которая у вас есть. Если у вас уже есть искусственная елка, у меня она есть, я уже пользуюсь ей 6 лет. Но ну, я буду и дальше пользоваться, сколько бы мне ни пришлось, как бы. Мне нет необходимости покупать живую елку. Это был мой выбор там 6 лет назад, и я 6 лет не покупаю там, живых елок, например. Ну, и мне, естественно, выбор какой. Мне не надо никуда вывозить потом эту елку, живую, да, сдавать куда-то. То есть, это выбор каждого человека. Какой бы вы ни выбрали, если бы после. Ну, то есть, я вам оставила да, рекомендации, какие что сделать, с живой елкой, если вы предпочитаете живую, потому что человеку, например, нравится аромат, запах. И действительно, когда в помещении живая ель, она же еще и как антимикробное средство, да, то есть она выделяет свои масла. Поэтому выбирайте любую елку, которая вам больше всего нравится, но чем дольше вы ее будете пользоваться, тем лучше. Если у вас есть вариант... Возле дома это вообще самый экологичный вариант. Но можно и комбинировать, все причина. Ну, если действительно вы хотите, я закончу эту тему. Просто мы прям готовили отдельную лекцию по этим елкам, и должна была прийти Оксана рассказать, но не получилось. Если вдруг вот у вас есть идея елочки в горшках, обращайтесь, я вас на Оксану отправлю. У нас есть ИПАМовская скидка, действительно, я уже. Третий год у нее растения покупаю и все обычно как она говорит. Я в этом году буду покупать у нее елочку и потом возле дома высаживать. Меня эта идея очень э, О, это греет. Это, это уже скрип. будет э, какая по счету елка, но по крайней мере у меня уже на моем счету есть елки, которые прижились. Это приятные, которые после этого уже растут, очень приятно. Спасибо, извини, что я вмешалась, просто мне очень эта <связано> тема. Правильно. Я очень жду, когда у нас все-таки начнут немножко по-другому э, думать, мыслить предприниматели, потому что в аренду сдавать елки тоже, в принципе, выгодно. То есть ты можешь в аренду сда сдавать и получать тоже за это денежки. В других странах уже такая практика есть. У нас ну, потихонечку будем вводить, писать об этом нужно, я думаю. Тогда оно и ведется игрушки самые экологичные конечно же игрушки это те которыми мы продолжаем пользоваться то есть мы не приобретаем новое а просто продолжаем использовать те которые у нас уже есть в принципе мы наверное так и делаем Единственное, что у нас было мы купили изначально 6 лет назад большую елку у нас было очень мало игрушек и ну, так как не хотелось мне вот ее нагромождать, а хотелось, пока дети будут расти, решила просто этот процесс себе продлить, чтобы они кайфанули и я кайфанула, потому что хочется пойти, когда вот вывешивают в магазинах новые игрушки, хочется какую-то присмотреть и купить. И у нас выработалась такая стратегия, что мы определились с двумя цветами. У меня до детей, до появления искусственной елки, были красные шары и белые. Вот. Они у меня также и остались. И к ним мы... Решили добавлять по две игрушки деревянных, бело-красного цвета. И вот дети каждый год, для них это большая радость, купить игрушку новую и повесить там на елку. Пока еще можно покупать еще игрушки. Я думаю, к тому моменту, когда мы уже закончим, дети уже вырастут, и у меня уже будет полная коробка и полностью украшена елка. Вот, ну это такой мой лайфхак, я просто об этом подумала сразу и не стала полностью нагромождать елку всеми игрушками, которые можно было купить в принципе сразу, но это и затратно. А когда ты там делишь там на года, по чуть-чуть покупаешь, то, ну в принципе получается очень приятно. И плюс друзья еще дарят хендмейт игрушки. Вот, еще есть игрушки, да, это из из природных материалов. Я для себя, вот пока для вас готовила презентацию, очень много нашла нового, чего я раньше, например, не знала. Там из того же шиповника, там из гипса красивые игрушки. Мне очень понравилось, девочки делают. Что можно просто сделать игрушки из тех же листьев, из тех же веточек. Я считаю, что это классно, потому что у кого есть дети, это можно заниматься до Нового года, потому что мы же понимаем, что сам, сам кайф и радость – не в процессе, не в момент празднования Нового года, а вот в этом вот в ожидании. И у меня дети начали уже ждать Новый год уже с 27 ноября. И каждый, ну не каждый день, но периодически у нас чуть-чуть по, по постепенно украшается, что-то мы делаем, как игрушки хендмейт мы уже с ними поделали на улице, елку украсили. И вот какие-то такие э, вещи, вот им нравится вот этот вот весь процесс поэтапности, к самому празднику, ну и, конечно же, подарки. Вот это варианты всевозможные. Вот таких вот в срезе деревь деревьев, например, да. Мои дети в садике делали такие игрушки, они классные деревянные. Мне очень нравится на красной ниточке. Из фетра можно делать. Вот это вообще, наверное, игрушка года. Все, что есть, натуральное. Можно в интернете еще находить всевозможные варианты. Из желудя делают, об, обматывают нитками. Ну, мы тоже делали из ниточек вот такие. из и елочки нитками обматывали разными. И звездочки, все-все-все. Вот это мне понравилась слева картинка, где лошадка. Это одна из студенток Zero Академии. Она здесь сделала игрушки из кукурузных листьев. То есть, в принципе, вот это я себе взяла на вооружение, что такое тоже можно еще поделать. Плюс э, можно делать украшения э, из съедобных, да, ну, вот, хотя это не, не совсем съедобное, но э, корица. Мы в этом году тоже и корицу повесили. Вот, это из фетра, из ткани, из остатков ткани. Так, орешки разукрашила, там, ну, я буду листать, есть съедобные игрушки. Мы уже третий или четвертый год, у нас есть тоже традиция делать с семьей съедобные конфетки, они называют у нас. Это мы делаем апельсин и сверху они потом размазюкивают шоколадом теплым. Оно застывает и мы вешаем все это на елку. И они каждый день по чуть-чуть тягают с елки обязательно. И хурму я сушеную туда вешаю. Вот тут яблоки еще я посмотрела для себя тоже, например, откуда тоже можно и яблоки. Это выглядит очень красиво и съедобно. И для детей это натуральные конфеты. Они у вас не будут просить, чтобы вы там что-то купили, потому что они бегут домой побыстрее, чтобы съесть вот эти вот апельсинки в шоколаде. Можно печенье вешать. Печенье я не делала, не пробовала. Ну, наверное, я им не, не буду делать, потому что у меня, наверное, кошки просто их потырят сразу. Гирлянды. Э -э гирлянды. Не знаю, я даже ни одной, кстати, фотографии не взяла, не вставила здесь гирлянды, которые вот этим в советское время были. <сёк> Мишура, вот это вся. Наверное, устали от этого просто. Ну, я не знаю. Но это тоже, опять же, на любителя. Можно и оставлять, у меня просто еще кошки, и им как бы животным, если они съедят, тоже не очень хорошо. Потому что, например, от вот этих, как они называются, дождик, у моей подруги 30 декабря, 31 кошка съела дождик и умерла. Было, было очень неприятно, я как-то запомнила этот момент, я думаю, так, мне маленькие дети, я себе вот эти всякие гирлянды искусственные не хочу. Вот. Вариантов очень много, очень красиво все смотрится, это все украшения, и, ну и вообще вот, время проведения. Вот это создает, наверное, новогоднее настроение, это когда ты готовишься, не просто там материально, там я пойду сейчас куплюсь, затарюсь продуктами и все, у меня будет Новый год. Не, нету вот этого, а вот чтобы сформировалось настроение новогоднее и праздничное, к нему нужно готовиться. Когда ты готовишься, у тебя появляется вот это чувство радости, ожидания предвкушение я не противник например гирлянд которые летки то есть есть люди которые ну это что же это же не одноразовые вещи, это многоразовые вещи Единственное только я наверное избегаю вот этих которые на батарейках потому что они как-то плохо горят со временем я брала потестить на две недели не сдавала чек и гирляндочка начинала угасать и я пока эти две недели не прошло вернула ее обратно в магазин Потому что, ну, то есть из розетки они светят все-таки лучше. Рождественские венки. Я была на мастер-классе. Это очень классный подарок. Рекомендую. Просто вот себе на заметочку. Даже если не кому-то в подарок, а просто для себя. Если никогда не делали, хотите научиться, если не умеете, сходите на мастер-класс и получите удовольствие. Делают из натуральных тоже, можно делать из натуральных, можно из, там, из пластиковых игрушек делать, но я выбирала себе, например, натуральный только материал, просто душа тянулась к таким, к такому. Для меня, например, свечи – это тоже атрибут украшения к празднику. Ну и в принципе я просто каждый день почти использую свечи, потому что для меня это вечернее какое-то хюгее освещение, очищение, можно медитировать на свече ну, в общем, я вечером обычно свет приглушенный использую, и есть вот такие вот свечечки, которые горят, они создают свою определенную атмосферу, и на Новый год, и вот такие вот стаканы, я тоже так украшала года три назад, очень красиво, на столе смотрятся великолепно, вот, вариантов очень-очень много, так, декор комнаты. Можно еще находить тоже много-много разных вариантов экологичных всевозможных, да, вот как сделать красивый декор. Можно смотреть, Сюзанна, даже окно старое не выбросили людям, как красиво декорировали и повесили его на стене. Очень гармонично писалось и настроение создает определенное. Так, декорация стола. Это, наверное, э, ну, вот это для меня будет новое в, э, в прошлом и в этом году. Э, для меня, наверное, создается атмосфера праздника, когда э, ты празднуешь, если дома, не куда-то уходишь, да, то ты хочешь, чтобы дома было тоже красиво. Я просто вспоминаю, что у нас раньше было красиво в советские времена. Это когда много-много всяких каких-то блюд, салатов, там, стаканов. А для меня сейчас, наверное, сформировалось красиво. Это вот как подача, как в ресторане, возможно. Вот. И я, в общем, наверное, с вами делюсь тем, что мне глазу приятно. Мне нравится, когда используются какие-то натуральные. Не обязательно это могут быть растения. Это могут быть, хотя ну, ветки очень красиво смотрятся, конечно, еловые. Это может быть и тканевое украшение. Украсить тканью можно. Но так как у нас тема новогодняя, поэтому я искала, конечно же, с елочками, с шишечками. Смотрите, не обязательно украшать свечами, можно украсить стол вот этими LED-подсветкой. Но в этом случае, наверное, подойдет не с розетки, а которая на батарейках. Подарки. Вот я задавала вопрос людям, соцопрос проводила такой. Какой подарок будет самый актуальный? Я бы сказала так, что тот, который нужный, и тот, которым будут пользоваться. Потому что люди отвечали совершенно по-разному. Вот. Но каждый отвечал для себя. И есть основное правило подготовки подарков. Это нужно вспомнить, какой ненужный подарок кто в прошлом году вам подарил. И случайно его не передарить обратно. Это важное правило. Потому что практически у каждого человека всегда на праздники, на новогодние, если вы празднуете дома, если вы с друзьями или еще где-то, всегда оказываются вот эти вот а, ненужные подарки. А, их желательно избегать. Избегать, потому что, вот тоже проводил опрос, даже люди отвечали по-разному, что, что вот они делали с этими ненужными подарками. А, чаще всего люди просто их передаривали. Просто передаривали, у кого-то оно как хламовик валялось долгое время дома. Выбросить ни у кого руку, естественно, не поднималось, потому что это новая вещь, но это вещь, которая в принципе не нужна. Не нужна этому человеку. Если смотреть подарки для себя, ну и для других тоже, так если вкратце, то можно выбирать экологичные подарки. Это какие-то курсы саморазвития. Как вариант, это сбор денежный, да, вы пишете, если вы собираетесь с друзьями, вы говорите, мне нужен нам подарок, я собираю там на карточку или наличными, хочу там купить то-то. Если вы мне подарите деньгами, вы приблизите меня к моей мечте. Мне кажется, нет ничего зазорного в том, чтобы попросить именно таким образом подарок. Это тоже подарок. И я, например, когда, уже не помню, сколько лет назад, на свадьбу, у меня ничего не было, вот ничего практически. И мне, мы когда заезжали в квартиру с мужем, мне все нужно было. И естественно, я просто, но для меня было важно именно, чтобы был подарок от людей, которые были на свадьбу. И я просто составила список подарков, которые мне необходимы. Мне не обязательно было, чтобы это купили там один человек один подарок. Это могли скидываться друзья. То есть это в принципе очень экологично, потому что вам покупают то, что вы хотите в том цвете даже, в который вам нравится. Или если вы вам не в категоричен цвет, вы просто оставляете это на усмотрение ваших друзей. Поэтому я бы, в принципе, рекомендовала составить всем до Нового года, и если, или это день рождения, неважно, мы говорим про праздники, в принципе, э, чтобы у вас были выше лист, лист пожеланий, лист э, мечты, то, что вы хотите. Причем э, я вот составила маленький там перечень из пяти, и понимаю, что иногда люди не знают совершенно... Ну, своих друзей, не знают вас, не знают, и не знают, что вам для счастья нужна какая-то маленькая мелочь, потому что ну ж... это вы знаете, что вы хотите, а другой человек, он не знает, что вы хотите, он не может запрыгнуть или залезть к вам в голову и прочитать ваши мечты и желания. То есть а вот таких каких-то маленьких мелочах, если вы хотите сделать человеку приятное что-то, а, то ну, просто напишите об этом в соцсетях, вас же считают. Если вы не хотите афишировать это в соцсетях, если у вас есть свой узкий круг общения, у вас, значит, есть где-то переписка в Вайбере, возможно, либо просто вы общаетесь, просто скажите вслух о том, что бы вы хотели на Новый год или на день рождения. В этом нет ничего зазорного. Это упростит э, работу вашего друга, э, вашим родным, это пример письма моего ребенка, что ребенок хочет на Новый год. Вот я ранее говорила, да, что мы же детям говорим, напиши Дедушке Морозу письмо. Вот этот wish это как раз и есть вот это письмо Деду Морозу. И когда родитель знает, что хочет ребенок, ну, это упрощает задачу родителю. Точно так же, если вы напишете и расскажете своим знакомым, близким о том, что бы вы хотели получить в подарок, это упростит их задачу. Подарки для других. Ну, Я таки сформировала три правила, они достаточно простые, экологичные. Спросите, что хотят люди. Я за, если мы говорим об экологичности, то подарок желательно купить тот который нужен а не тот который не нужен который может уйти на свалку или еще куда-то Да, ну и вообще в принципе мне было бы жалко потратить свое время там и деньги на подарок который не нужен моему другу вот. поэтому спросите что хочет ваш друг если ваш друг э говорит на твое усмотрение такое тоже может быть э Ничего плохого в этом нет. Как правило, мы очень похожи с нашими друзьями, и я действую по принципу всегда, я беру ту вещь, которую бы я хотела, например, себе. Я когда дарю человеку, я говорю, если тебе эта вещь не нравится, я могу ее забрать себе, а тебе я возьму что-нибудь другое. Но, как правило, обратно мне никто ничего не возвращает. Это говорит о том, что вы на самом деле очень, ну, настолько похожи со своими э, друзьями. И если вы будете выбирать не под него, а под себя, то вы угодите. Чаще всего вы угодите своему другу. Э, еще бывают такие моменты. Вы можете в, вспомнить, где-то в разговоре всегда упоминается то, о чем кто-то мечтает. Видите такие заметки у себя где-то так, ну, то есть если вы там в апреле общались, запишите там себе, что он там хотел, и там еще к Новому году увидели, что у друга, допустим, вот этого нету, что он хотел. Ну вот, как раз у вас есть возможность э, осуществить его мечту. Э, бывают случаи, когда подарок не нужен. Э, ну, не нужно, не надо, вот, это тоже нормально, надо уважать, как бы... Э, желание человека, желание вашего друга. Вот. Если вы, ну, прям вот совсем не можете тогда без подарка, да, ну, купите ему ну, что-то просто съедобное на стол. Вы же знаете предпочтение, там, какие-то фрукты или что, что, что есть ваш друг. Может быть, вы вместе ходите всегда в один и тот же там какой-то буфет, и он там ест какой-то какой пирожок, я не знаю. Купите ему этот пирожок, если он его радует. Эко-подарки. Не знаю, все ли я сюда внесла или не все эко-подарки. Их, скорее всего, еще может быть великое множество. Каждый по-своему понимает э, само слово «эко-подарок» это могут быть даже стеклянные какие-то баночки для женщин, да? это может быть какая-то посуда, это тоже будет экологический подарок, если вы знаете точно, что это хочет ваш друг, если это хочет ваш родственник, это тоже будет экологический подарок, потому что этим будут пользоваться постоянно. Но если мы рассматриваем именно как в стиле там, Zero West подхода, то э, можно сделать подарки. Но опять же, если ваши друзья не пытается вести такой образ жизни я не знаю угодите ли вы им таким подарком ну, таким подарком или не угодите если он вот, там знаете склоняется уже на светлую сторону потихонечку уже вслушивается ваше рассуждение вы можете э, попробовать э, ему подарить или ей какой-то экологический подарок это может быть самое простое это эко мешочек вот. Это вот самое такое простое. Трубочки, ну, не для всех они могут зайти. Мне, например, ну, я вообще не пользуюсь этими трубочками, и мне, например, это вообще не нужно. Для меня это лишние атрибуты. Я не буду, ну, мне оно не надо. Хотя я, да, вот слежу тоже и занимаюсь всеми этими экологическими аспектами. И мы следим всей семьей. Вот. Но есть вещи, без которых я, в принципе, могу прожить. Без экологических этих вещей. Вот. Но как вариант, например, ну... Можно спросить, может быть, кто-то действительно об этом мечтает и жить не может. И он постоянно дома делает коктейли, и ему нужны очень сильно трубочки. Мочалки. Здесь джутовая мочалка, в пример приведена. Есть еще. Мне больше всего нравится, например, я для себя нашла. Цена шикарная, 20 гривен. Тряпочки не воняют, служат очень долго. Бамбуковые тряпочки. Вот просто шикарно. В интернете можете найти. Можете найти. И заказать себе, и, кстати, я их заказывала себе сразу, оп ну, опытом сразу заказывала и подарила своим, просто не на какой-то праздник, а просто подарила своим знакомым, близким, друзьям. Все довольны. Это был мой такой шаг, я думаю, ну, что я буду ждать Нового года, пускай они уже до Нового года становятся экологичными, пусть они уже убирают свою вот эту губку одноразовую. И пусть пользуется долго вот этой тряпочкой. А, убирает а, жир очень хорошо. Ну, то есть, вот, вот все вымывает, мне нужна ни щетка никакая. Очень удобно. Реку вот эта беленькая с колусьями и пшеницей, которые я лежит не... Она... Я не, я... я... я... я... не... Я... не прислала. просто бамбуковая тряпочка. Введите в интернете, вы ее найдете. Я ее сюда не добавила. Вот я сейчас смотрю, у меня на кухне она лежит, и я в... а Спасибо, вот. потому что вот эта люфа не всегда заходит, мне люфа, люфа не очень зашла. Мне не заходит, нет джут, ни люфа, мне вообще не зашли. Мне вот зашла бамбуковая тряпочка, 20 гривен ей цена, я просто сразу, просто заказывать одну через интернет, через доставку, ну глупо, ну, скооперируйтесь с кем-то, да, там, купите сразу, пользуюсь очень долго, ну, больше полугода, и мне что нравится, не воняет, не заваниваются эти тряпки бамбуковые, понимаешь? Вот. Да, а, я уже нашла в интернете, спасибо. И, а, в принципе, я, мне еще зашло, зашли некоторые, но не все, я не все покупаю, а, вот эти гриновые тряпки, которые, а, мне зашел спонжик фиолетовый у них, он очень хорошо действительно с а, пастой их не а, отмывают, а, и кастрюлю вот, практически отмывают. Ну, просто, чтобы... хорошая продукция, но не дешевая, совсем не дешевая. И не все у них, ну, то есть я не, не хочу рекламировать, поняла, потому что у меня здесь, видишь, нету никакой рекламы, я просто говорю, то, то, чем я пользуюсь, и то, что вот стало, допустим, удобно, но не все, ну вот, поэтому вот, например, я просто про эко-подарки, просто не всем это может зайти, кому-то что-то даже, вот я же говорю, то есть я занимаюсь экологией, но мне, например, трубочки не нужны, там мне джутовая не нужна, ну, поняла, да, о чем я говорю. Это да, вот так... да, да, да. И мне трубочки тоже вообще не зашли, и они пахнут тоже неприятно, Накапливается накапливаются куски сока, йогурта, потом попойди вытащи это. Я даже не пробовала, вот просто говорю, я даже не пробовала. Я просто поняла, что я не пью коктейли через трубочку. Они, ну, для меня это просто лишний атрибут на моей кухне. Я же еще и минималист, мне надо, чтобы еще не было вот этого, чтобы не рыться в ящике. Вот. Поэтому, ну, как бы, поэтому вот эти все подарки экологические, они будут полезны да. вот в случае, если вы хорошо знаете человека, если вы все равно спросите у него. Вот за спрос не бьют. Самое классное вот правило. Просто спроси, что человеку нужно. Может быть, ну, действительно, мы я вот как-то раньше относилась к деньгам, например, что, ну, зачем там деньги, вот деньги разве это подарок? А сейчас понимаю, что, в принципе, да, это очень экологичный подарок, потому что человек действительно купит себе ту вещь, которую, которая ему необходима. Он потратит там на тот конкретный мастер-класс, который он хотел, мечтал, ну, и добавит, допустим, да, твои деньги, там еще чьи-то, он добавит и купит то, что ему необходимо, а, вот. Ну плюс там экологическая посуда, вариантов очень много. Для кого-то книга может быть экологическим подарком, потому что ну, там, человек, который не любит электронные вот эти вот все чтения, для него будет книга. Но нужно знать, что читает человек, что он хочет, какую конкретно книгу. Вот, дальше по экологическим подаркам, что, что еще это может быть? Это могут быть, ну, кто чем пользовался или не пользовался, но хочет попробовать, да, там менструальные чаши, прокладки, подгузники, щетки, мыло, масло, которое деревянного отжима, спонжи для протирания многоразовые, ушные палочки там бамбуковые, хотя, в принципе, я не знаю, я... Я просто ну, не пользуюсь, я уши никогда не, не протираю, это в принципе, ну там, вот так помыл там в ванной, помыл, в ваню сходил, все там вычищается, мне не, не, нет необходимости. Хотя у кого-то, наверное, бывает больше серы, загрязнения, кому-то это необходимо. Вот. Косметика натуральная, то есть есть какие-то экологические такие товары, которые, ну, которые зайдут. Плюс по опросу, да, я, то, что я проводила опрос, люди отписывались, ну, и, в принципе, понимаем, экологический будет подарок, это ваше внимание, иногда бывает, что просто нет времени встретиться с друзьями, ну, там, вы не виделись уже полгода, может быть, да, и вы просто пойдете с ним попьете, там, чашечку чая где-то, пирожные сидите, или просто прогуляетесь в парке, это тоже очень ценный подарок внимание, то есть что-то нематериальное. Мне еще написали, что шампунь может быть экологически да, к подаркам. Ну, в принципе, если, если вы хотели бы попробовать мыть голову твердым шампунем, вы можете сказать, и вам могут подарить такой вариант рассматриваться. А вот эти все остальные шампуни, которые обычные, ну, тут нужно очень деликатно подходить к... Такому подарку, так же, как и к любой косметике, я считаю, и крема, и все это, ну, для меня это уже не подарок. Не надо, не надо таких подарков, не всем подходит, у каждого свой тип кожи, возрастное, там еще что-то, запахи, вот на запахи, кому-то нравится такое, кому-то другой, Не надо тратить свои деньги, подарите там карту, там бракарт, пусть человек пойдет купит то, что ему нужно. Можно еще также, даже несмотря на нашу, кстати, пандемию, подарком может быть поход, в билеты в кино. Просто вы покупаете билет, и человек сможет по, сходить на любой потом фильм, да, какой ему захочется посмотреть потом или ну, после карантина. Вот. Билеты на представление можно купить, вместе сходить. Только, ну, единственное только, что нужно знать, чтобы у человека в это время он не был... На гастролях где-нибудь, никуда не уехал. Поездка-путешествие тоже может быть подарком. Если у вас есть такая возможность, почему бы и нет. Поход в баню тоже может быть подарком. Вы можете просто вместе с друзьями сходить в баню. Для кого-то там по старым фильмам советским, да, традиция перед Новым годом или в Новогоднюю ночь посетить баню. У кого-то это 1 января сходить в баню. Для здоровья полезно и хорошо. Вот, в принципе это экологический подарок по съедобным эко подарком вот, не знаю все ли я смогла здесь найти представить вам пастила ручной работы конфеты если вы дома сами сделали пирог сделали не сами купили этот пирог и принесли домашний там, ну, или в той кондитерской, которая вам очень безумно нравится, вегетарианская какая-то или еще там особенная, печенье, закатки могут быть, сухофрукты. Учитывая, кстати, я так своей подруге делала подарок на день рождения, я знала, что ей нравятся определенные орехи, я просто ей там килограмм одних орехов, килограмм других, это уже приличная сумма денег, и она была очень рада такому подарку. Вот. Это могут быть съедобные корзины, фруктовые там, по-моему, цветы да украшают фруктами как-то так тоже тоже может быть подарком всевозможные там консервы, закатки, сладости, варенье, джемы, меды, травы. Подушечки вот эти, как они называются, саше ароматные, масла натуральные, которые ароматные для дома, тоже могут быть подарком. Но нужно знать, но ну, это могут быть лечебные, то есть это не обязательно, что именно аромат для дома. Это могут быть лечебные, нейтральные, просто, ну, например, цитрусовые всегда приятные ароматы в доме. вот Это может быть вид газ. Единственное, что он вне экологической упаковки всегда. Вот, это проблема, они не знают, как пока доставлять в более экологичной упаковке, но вы можете, если ваш человек, вы знаете друга, и он дома может сам себе вырастить, подарите ему там, вот, все необходимое для того, чтобы он это сделал дома у себя уже в своем собственном лотке, или подарите этот какой-то лоток э, многоразового использования, где человек будет там, выращивать, допустим, э, вид для своего ребенка, например, либо микрогрин у меня вот лежит еще к Новому году, Пожелание для себя вырастить к Новому году, чтобы можно было украсить блюдо. Это буквально одна неделя занимает на самом деле. И ни, ни, ну, ничего сложного в этом нет. И не нужно для этого, ну, если у вас есть там, вы можете реюзить что-то, да, в чем выращивать это все. Но это отдельная тема, поэтому я сейчас не буду зацикливаться. Но, в принципе, это, если про экологические какие-то съедобные подарки, вы можете даже просто дома вырастить что-то и прийти к другу и подарить ему коробочку вот этой вот свежей зелени полезной. Можно делать открытки, но я не знаю. Я уже, ну, я просто по себе, наверное, сужу. Как-то уже отошли, что ли, от открыток. Я только от детей получаю открытки. Вот. А детей всегда приятно. Упаковка подарков. Самое, ну Какой она должна быть? Самое первое, это, конечно, если она вообще, в принципе, без упаковки. Вот так я, например, хочу в этом году своему ребенку, она же написала там список подарков Деду Морозу, волшебнику, святому Николаю. Всем написала, и все должны теперь выполнить ее пожелания. И вот от Деда Мороза там подарок кукла конкретно у нее была. И я ей напишу, так как она уже читать умеет, можно написать, почему там Софичка, я знаю, что ты следишь за экологией, следишь за нашей планетой. И просто положить эту куклу, грубо говоря, с письмом от Деда Мороза. Все, без упаковки. Ну, это мой вариант, я, я в этом году решила попробовать так сделать для ребенка. Просто без упаковки. Пос, я не знаю, как зайдет, но я думаю, что ребенок будет счастлив. Счастлив просто увидеть куклу, а не саму упаковку. Еще и письмо от Деда Мороза будет. Это мне еще шрифт надо поискать, каким шрифтом написать. В принципе, в прошлом году я дарила в эко-мешочках. Купила просто в Ашане, они 17 гривен стоят. Все цветные, красивые, каждому завязала, и вот в таком эко-мешочке я сделала подарки. Я знаю, что люди теперь этими мешочками продолжают пользоваться. Докупили они себе еще или нет, я не знаю, но хотя бы один, на один пакет меньше, это я точно знаю, что каждый человек на один пакет меньше использует. Вот. Реюз подарочных пакетов. Ну, у всех есть эти пакеты, там новогодние, картонные разные. И, в принципе, я думаю, что в нашей стране все женщины их хранят, а потом передаривают на дне рождения, на Новый год это абсолютно нормально. Вот. И крафтовая упаковка бумажная, ну, она может быть любых цветов, Тоже это тоже нормально. И вот для меня еще новое, например, в этом году, но я не пробовала, потому что у меня ткани как таковой. Хотя у меня есть, мне надо, у меня машинки нет, чтобы все это сделать много таких красивых э, тканевых кусков. Э, вот. э, Фурашики, упаковка из ткани. Японское искусство. Мастерство. Да, что не клацается. А вот э, Варианты. Украшать можете как хотите, но красиво, конечно, когда там шишечка, иголочка, какая-нибудь конфетка натуральная, там кусочек лимона сушеного, апельсина, мандарина, яблоко, корицы, это всегда очень, вот она мелочь, но она всегда очень красивая и приятная. Но не обязательно заморачиваться так, потому что это тоже время, а время ценно для кого-то. Вот, можно просто вот, да, старые книги, бумага, газета, тоже вариант, ноты. Вот, пожалуйста, вариант подарка с, в мешке экологическом, да, там, для хранения муки, например, или еще чего-то. Человек всегда, ну, мне кажется, каждая женщина всегда такие мешочки с удовольствием примет, потому что у нас всегда есть, что куда положить. вот, вот красиво в ткани упаковка. Есть, вот, кстати, увидела вот такой вариант тоже, как подарить что-то там в бутылке. Вот, пожалуйста, тоже можно вязаные, можно просто в бумагу вот так завернуть. Здесь видео, но я не буду его включать. Или ладно, включу, у нас в принципе на роликах есть. Ну, Сложного ничего не было. Ну, действительно, очень легко, просто. Я легко пользовалась в 20 минут. Ну и, по крайней мере, вы можете кого-то таким образом даже удивить своей упаковкой. Но будет ли человек пользоваться потом таким платком? Я пользуюсь таким платком. У меня в сумочке летом просто висит на сумке этот платок завязан. И если я забыла там на камешок или еще что-то, у меня есть с собой хотя бы этот платок, и я могу что-то взять просто и завязать в платок, и нести там на плече, ну, в зависимости от того, какого он у вас размера. Вот блюдо на столе какие блюда готовить я из своего опыта буду исходить и прошлого года тоже и предыдущих всех годов могу сказать что вот например ну в принципе ночью жрать типа полезно. вот поэтому для меня наверное новый год это празднование это какое-то вечернее собрания, да, там с друзьями, либо в узком кругу семейном. Это красивый ужин, приятный. Это какие-то игры могут быть настольные. Это подготовка к новому году, когда вот вот этот вот весь процесс, когда все на кухне, что-то кто-то делает, дети там играют, что-то бегают, кричат. Ты на кухне делаешь салаты, там у тебя в духовке что-то готовится еще. Просто вот сама атмосферность вот в этот день, она очень приятная. Вот. И э, в прошлом году я минимально вообще суетилась. Мы проводили время просто с семьей. Мы весь день там, смотрели какие-то мультики, сказки. И я не парилась по поводу готовки вообще, потому что у меня это был, в принципе, обычный ужин, как каждый день. Единственное, что мы сделали его более нарядным. И приготовили, ну, там, что дети, допустим, захотели. У меня София уникальный человек, она просит меня в этом году на Новый год борщ. Извините, но мне придется готовить борщ на Новый год ребенку. Ну, вот так. Вот, то есть, ну, пожелания какие-то есть. Я не э, сторонник, там, есть... Но ну, я не вегетарианка, не веган. Ну, как бы желание будет – поеди мясо. Не будет желания – не поеди мясо. Но не делать этого, например, в 12 часов ночи. Ну, опять же, я, это как бы дело каждого. Я рассказываю про свой опыт. Вот. Просто все эти такие вот э, празднования, они очень сильно подрывают здоровье, не только ваше, если это еще с вами дети, и они вот этим всем затаптываются, и у них уже, знаете, как уже вот аж вот тут стоит, э, но это не очень хорошо. Это не очень хорошо для здоровья, и, в принципе, я стараюсь детям тоже на Новый год, э, ну, на любые праздники, особенно если они такие продолжительные, не отходить от нашего режима питания. говорю то, Что ж такое? О, тадам! Это шуточки мои. Это то, что я маме всегда говорю, что надо, чтобы алкоголь выветрился. Ну и, собственно, я ж и не пью уже, тоже не знаю, лет 12-13. Это был, кстати, мой подарок. Это вот э, какой подарок, допустим, да, сделать для себя в 2009 или 2008 году. Мы тогда с мужем сели на Новый год вдвоем, мы праздновали. Было у нас шампанское по стаканчику. И э, мы с ним общаемся. Ну вот, как, вот все, что вроде бы есть, там, все есть. Да? Какие же подарки сделать друг другу? Я говорю, ты знаешь, говорю, мне хочется, наверное, сделать подарок для себя. Ну какой подарок для себя? Я говорю, я, наверное, хочу Вообще больше там ну, не пить алкоголь, с чего-то вдруг, я говорю, ну, говорю, просто говорю, посмотри, пью пиво, говорю, оно какое-то бодяжное, говорю, вот когда у папы было, говорю, мне было 5 лет, я там пенка вот так плала, у меня так живот не вздувался, говорю, химия, химия, вино, потом голова болит, химия, химия, а делать самому лень, лень, лень так что ж не бросить, ну в общем так как-то и бросили, в общем сделала что-то полезное для себя. Они а какие-то там секты, шмекты или еще что-то. Или там, как говорили, там, беременна, наверное. Это просто был такой подарок для себя, для своего тела. Вот я, кстати, про подарки не говорила для тела это спа-процедуры, какие-то массажи. Это могут быть да, вот про баню я сказала, про остальное не сказала. Это может быть Фитнес-центр, хотя они закроются на карантине, как, не, как удобно. Ну, вы можете взять абонемент, сходить потом, например, да, то есть подарить кому-то подарок такой, если человек хотел. Просто сходить на один урок, там, я не знаю, танца какого-нибудь, на карате, я вот всегда тоже, например, мечтала, я думала, что я должна была заниматься карате. Меня мама отдала на теннис, а я прирожденный каратист. И я сходила один раз на занятия по карате, была одна я, единственная взрослая, 26-летняя, все остальные шпендики, школьники. Вот. И я отзанималась двухчасовую тренировку и для себя сделала вот тю. А что я решила, что каратист по жизни должна была быть? Все те же самые упражнения, все то же самое, что я на теннисе делала, но только драться надо. Да, ну, и меня попустила. <laughs> То есть иногда нужно вот какие-то такие мечты, там, там, на пилон вот записывалась тоже, да, вот. Ну, что-то, что вам для души, что, что вы давно хотели, но откладывали постоянно, потому что нет времени. Хотя бы иногда достаточно просто один раз ходить, чтобы понять ваше, ну, или просто отпустить это уже. И иногда бывает, что вот такие вот подарки, когда ты что-то отпустил и не держишься за это, это иногда бывает даже таким очень хорошим подспорьем для того, чтобы вы двигались дальше вперед, чтобы у вас что-то получалось лучше про стол. Я старалась искать вегетарианские блюда, но я не против, если у кого-то там и мясо на столе будет, то есть все варианты хороши. Э я единственная за то, что подача должна быть красивая. Вот. <ev> подача должна быть красивая. Э и вот вы сделаете более экологичный Новый год, если э вместо там, тех, Кока-колы какой-то там, тетрапаковских соков, которых я, например, там уже не пью с 10 класса. Если вы дома, сделайте просто лимонад. Делается он элементарный, ну... Он может, быть как горячий, он может быть как горячий чай, да? он может быть и холодный со льдом, он может быть просто без льда, просто как лимонад. Апельсин сейчас, ну, его очень много, цена у него недорогая. Апельсины, мандарины, лимоны, все нарезайте, берете мяту, у меня она сушеная есть. У кого-то она может быть замороженная в морозинке, я в прошлом году замораживала, прекрасно, она не хуже, чем свежая мята, в принципе, если вы сразу бросаете ее там в чай там, или куда-то, да, вот, это может быть свежая мята, но сейчас проблематично найти мяту не в упаковке, но есть, я знаю места возле себя, у меня есть, вот, и это получается достаточно такой, экологи... ну, в принципе, это экологичный напиток и полезный для детей, туда можно мед вместо сахара добавить, если вы не пьете мед, вы можете сахар туда добавить. Не, не пьете сахар, возьмите кокосовый сахар или вообще без сахара. Ну, как, как бы на любителя. Выбирайте то, что вам больше подходит. Единственное только, что я просто к чему это все веду. К тому, что э, делая что-то дома самостоятельно, э, там ту же квашеную капусту, если вы делаете э, те же напитки, э, вы не приобретаете лишние упаковки. То есть вам не нужно будет... Э, вымывать этот тропак, если вы занимаетесь сортировкой, вот. Если вам не впадло и вы вам все равно на свое здоровье, ну не то что все равно, но вы считаете, что ничего в этом плохого нет, ну, пожалуйста, тоже тоже можно, вот. Можно там, днем попить, например, какао горячий или шоколад сделать горячий и, и попить там и посмотреть какой-то рождественский фильм, сказку, чтобы было вот это новогоднее настроение. Единственное, что еще по поводу еды, я не сказала, или уже говорила, а сейчас я как раз магазин упаковку вот, вот здесь что желательно составить изначально список а, тех блюд, которые вы хотите приготовить, а, потому что от списка ваших блюд, естественно, это должно быть осознанно, вы должны понимать, что вы не... Ну, если вы планируете не выходить 14 дней, то, конечно, составьте список блюд на 14 дней и накупите товары, которые вам нужны будут на эти 14 дней, чтобы вы там, не выходили из дома. А, но... Такое э, состояние может привести и к депрессии, и к пополнению, и к заболеваниям. Ну, в общем, э, такое. Поэтому я за то, чтобы это был, был праздник, но чтобы он не выбивал вас из колеи чтобы вот Новый год, очень многие люди просто начинают, знаете, когда вот это до 5 утра не спят, потом первое число пропускают, потом второе, у них путаница, какой сегодня день недели. Это сбой на самом деле, это стресс для организма, поэтому я против вот всяких каких-то таких шоковых состояний для организма. Мы же делаем праздник для себя, они должны вогнать себя в какое-то депрессивное состояние негативное. Вот, поэтому э, формируем сначала список э, блюд, отсюда формируется список продуктов, и уже э, со списком продуктов, и если у вас есть о камешочке, вы идете в магазин, если у вас есть судочки, и там что-то вам дают на разве судочках, вы это все берете с собой. Э, я предпочитаю ходить на рынок вместо магазина. Потому что на рынке меньше упаковки. Однозначно меньше упаковки всегда. Потому что не все в магазине можно взять на развес. Вот. Э -э -э так. Чего бы я избегала вот, в э, праздничные дни то, что в принципе не нужно, то, что засоряет нашу планету, это вот это все разовое, то, что нам выставляется прямо перед глазами ярко, и вот ты вот, только заходишь в магазин, а уже темнать тебя бам сразу же. Э, вот вот эта вся разовость, вот это то э, китайское ненужное барахло которая стоит вроде бы и недорого, ты смотришь, что оно стоит копейки, оно все пестрит перед глазами. Ну, это вот таким образом просто на нас пытается повлиять, подействовать. И иногда люди думают, что вот сейчас я вот это куплю, там масочку или короночку, и это создаст мне хорошее настроение. Ну, Иногда да, в какой-то степени да, но нужно, мы же люди уже с вами более осознанные и понимаем, что вот эта вот масочка там или еще что-то, если это только на этот Новый год и это разово, то оно не принесет никакой пользы планеты, это у вас станет потом вещью, которая будет занимать место в вашем доме, это станет хламом, и что делать с этим хламом? Выбрасывать, относить куда-то, кому-то, вот, ну просто зачем тогда это покупать, если это хлам? Первый вопрос. Я бы избегала вот такой упаковки, потому что это все вы уже знаете, наверное, шуршик Оно так очень сильно шуршит. Мне показать нету. Вот я бы в такой упаковке вообще ничего просто бы не смотрела. У меня уже просто внутренний фильтр. Я даже такие вещи, если честно, не замечаю в магазине. Прохожу мимо конфеты практически все конфеты которые продаются они сделаны в пластиковой упаковке которую нельзя сдать на переработку практически ну, мы сейчас дойдем. вот эти вот все которые деды морозы это фольга ее принимают в переработку можете покупать такие шоколадки увидела бутылки сначала подумала стеклянные нет пластик если вы так можете взять это в качестве подарка кому-то но человек если ваш друг занимается там, сортировкой и вы будете знать что он например этот пластик не на полигон отправит а он отнесет это по один если он отнесет этот пластик в пункт сортировки тогда можете дарить но я как бы... а внутри конфетки из упаков упаковка конфет не экологичная. вот видите я все перечеркнула Единственное, вот вверху, да, вот эти, которые такая упаковка и пластик, и бумага, это, это тропак, ее можно сдать в переработку. А практически все остальное нет. Но я в принципе не рекомендовала есть сладкое. Вот посмотрите, сколько сахара. Если кто смотрел, не смотрел, можете посмотреть фильм про сахар, о пользе сахара или вреде его. Ну, конечно прогрет вот. вот эти все шоколадки они вне экологичной упаковки единственное кто у нас в украине пока что делает это добраиш просто бумага и фольга там у них очень большое количество вот этих конфет разных видов и в шоколаде есть вот по поводу зелени ну все же покупают на новый год зелень я в магазине стараюсь избегать эту упаковку. Ну я, я же говорю, что в магазине практически ничего не покупаю, потому что на развес редко где можно встретить. Во французском бульваре раньше в Сиепо, например, было на развес зелень. Сейчас не знаю, давно уже туда не ездила. Вот микро-грин, вот эта вся упаковка PET-1. но это одноразовый пластик и вы его в переработку не сдадите. Все вот эти в целлофане, которые, это тоже не перерабатываемая упаковка. Я просто буду рассказывать по чуть-чуть, я просто приблизительно понимаю, что будут люди чаще всего покупать. Возможно, вы это уже даже знаете всю эту информацию. Это тоже замечательно. А, вот, а, которые по центру, я не знаю, что там шоколадные чипсы какие-то, можно сдать полностью в переработку. Я, например, год не покупала хлебцы или два по причине неэкологичной упаковки. Я нашла, начали делать, ребята, вот эти хлебцы пять злаков, там разные виды у них есть хлебцов. И они делают в упаковке, которую можно. Она не экологична, но ее можно сдать на переработку. Там просто бумага получается, и пленка молоко молочка э, которая в белой банке она не перерабатывается если молоко вы покупаете вот в белой упаковке не не сдается в переработку я предпочитаю натуральное молоко а не магазинное молоко и сейчас я вообще ушла от молока ну это опять же э, вот это все можно здесь бутылка пэт пластик прозрачный он сдается в переработку если говорить, что же лучше всего из всего представленного, конечно же, стекло. Стекло можно много раз создавать в переработку. Оно просто, ну, это вообще в принципе самое органичная, наверное, это самая органичная упаковка. Спрашивали часто, что лучше PET или тетрапак, или вот это вот молоко в пакетике. Ну, тетрапак вообще сам, ну, из этих трех тетрапак самое сложное в производстве и в переработке. То есть, вот эти два хотя бы вот из них выбирайте тогда, в чем покупать. Я не знаю, что это за название молока. Я просто примеры брала а, с самих упаковок. Мясо, которое вот в таких тоже в мор... все, что замороженное, пельмени вся эта упаковка тоже не неперерабатываемая. Если есть возможность, на рынок или если вы в магазине, на развес, но всегда вы к ней ну, приобретете обязательно маечку. Так, колбаса. Я бы, наверное, рекомендовала купить, ну просто цельную колбасу, ну купить, ну... Если вы там думаете, что вы не съедите, там я не знаю, то съедите вы все за две недели, точно съедите. Гости ваши сидят, не переживайте. Но я бы купила бы просто обычную колбасу цельно, чем покупать слайсами нарезанную. Ну, не впадай, не поленитесь нарезать, честно, не поленитесь нарезать. Все эти сыры в таких упаковках, они тоже не сдаются в переработку вообще. Ну, с президента верхнюю часть бумагу вы сдадите, а вот внутри уже нет. А, вот эти, вот такой вариант, то есть сыр на развес, пленочки вот так вот, да, можете брать, это все можно брать, это все сдается в переработку. А, от масла упаковка, это не перерабатывается слева, а любая, кстати, они все. У них всех одинаковая упаковка. Неважно, хоть селянская, хоть ну, полыжковое поле, хоть еще какое-то. Вот. Я беру масло просто на рынке, домашнее, на развес. Ну, там не то, что даже на развес, а там маленькими такими, как женщина сделает, там размеры всегда разные. Вот. Масло в, в пластиковых бутылках сдается в переработку. Ум вымывать даже не нужно. Единственное, только нужно сплющить крышечка отдельно. Uh, хлеб uh, хлеб в упакованный он uh, вот это вот этот пластик он не сдается уже в переработку он, он и раньше его принимали но из-за того что он слишком объемный много места занимает но мало денег получают с него просто перестали брать его uh, на переработку принимать вот, поэтому вариант это хлеб в бумажной упаковке, слева вверху это получается тетрапак упаковка, там бумага с пластиком можно сдать, и просто хлеб, когда в пленке, тоже вариант, вы пленку можете сдать тоже на переработку. Вот, хлеб надо покупать бездрожжевой, полезный. Кетчуп, майонез, соусы, дойпаки, есть, которые принимают, Харьков, Зиро, нас. но лучше их вообще просто избегать, потому что само, само производство очень сложное и переработка достаточно проблематичная. И практически все, практически, там единицы, которые принимаются, вот, стекло и пластик. Вот. Я здесь ставила ссылочку, вы можете посмотреть, зайти к ним, что они принимают, что не принимают. Всегда следите в каждом городе э, свои правила сортировки. У нас, мне кажется, очень много что принимают в Харькове по сравнению с другими городами. Тогда В чем встречаем Новый год? Идеально, без ничего. Шучу. Я когда с друзьями праздновала Новый год, мы делали всякие там тематические встречи, это были и в пижамах, это были просто, ну, просто в удобной, комфортной одежде, потому что мы знали, что мы будем там играть, еще что-то делать, бегать, прыгать и скакать, какие-то конкурсы, шмонкурсы. И ну, для этого, в принципе, если вы это делаете дома, а не где-то там в ресторане, то не обязательно иметь какой-то я не знаю, строгий или какой-то классический наряд, вот, когда вы с детьми, вы сами понимаете, особенно если это маленькие дети, вот эти вот ляпсусы, шмапсусы, то вообще не важно в принципе, как вы будете, как бы, не, важно, важно для женщин, всегда важно, в чем женщина будет одета, вот, ну, вы можете делать как вам угодно, как вам комфортно, но, например, новое для Нового года я бы не покупала. Именно специально на Новый год многие очень часто ходят, покупают это, получается разость. Это неправильно, это не экологично. Если э, есть возможность, если у вас подруга или друг э, одного там с вами то ну, просите из их гардероба какой-то там костюм куда-то выйти, там, сходить. Это несложно. Ну нет, это бывает иногда сложно попросить, поэтому вот, но это как вариант. Но я за то, чтобы пользоваться тем гардеробом, который у вас есть, и найти что-то нарядное, что у вас есть. Возьмите летнее платье, например, оденьте на Новый год, и какую-то теплую кофточку, если прохладно в помещении. Вы давно от них платьев не носили, вот как раз будет у вас возможность вспомнить одеть то платье, которое вам там очень сильно нравится, или костюм. Вот. Как вариант: настроение на праздник. Где же вы взять-то это настроение? Ну, я считаю так: что люди, которые постепенно, поэтапно идут к Новому году, украшают дом у себя, готовят подарки, выбирают, но не в спешке, не в хаосе, не с таким выражением что: блин, мне еще надо там, у меня два часа, надо срочно пойти всем подарки купить, короче, пофиг, какие куплю, ну вы же понимаете, да, что настроение должно быть совершенно другое, то есть с каким вы настроением подходите к самому, к самой подготовке, в принципе, оно у вас и будет э, в течение, наверное, всего месяца, наверное, потому что декабрь, он такой у нас праздничный, закончился этот дождливый, хотя нет, даже дождь еще у нас идет, непонятно еще. У нас сейчас вообще весело с льдом в Харькове. А, для того, чтобы было настроение, ну, я не знаю, как можно проснуться с плохим настроением, с чувством нелюбви нового дня или с чувством нерадости к себе, там, делайте внутреннюю улыбку и у вас всегда будет настроение это йоговская техника почитайте в интернете может кто не слышал а может кто слышал я улыбаюсь вам а вы улыбайтесь мне вот смотрите проще на мир с юмором относитесь ко всему мне было иногда тяжело, если бы я не прошла какой-то определенный путь, я, наверное, не могла бы вам сказать, что «Да что ты вообще такое говоришь? Как это возможно?» Да, возможно. Бывает плохое состояние, и я даже детям это объясняю, когда, например, я на них могу там прикрикнуть, я начинаю понимать, что где-то у меня что-то защемило, где-то дискомфорт в теле, и это отражается на моем поведении и настроении. Всегда, когда что-то болит, человек становится таким скверным каким-то. Ну, обратите просто внимание, проанализируйте себя. Вот. Если у вас есть какие-то защемления, если у вас есть какие-то зажимы. Вам нужно ну, просто расслабиться. Как вы будете расслабляться? Вариантов масса. Это может быть спа, это может быть баня, это может быть массаж, это может быть а, полежать в ванной. Возьмите просто ванну там, с морской солью, наберите соль, помогает расслабить мышцы, очень хорошо вытягивает токсины тоже. Это может быть просмотр фильма любимого какого-то, просто вот иногда нам очень сложно в таком потоке, особенно в городской суете, остановиться и расслабиться, и мы постоянно находимся вот в этом вот напряжении, сковываемся все, и поэтому, естественно, это отражается на нашем внешнем и мире, и восприятии этого мира. И как будто бы мир настраивается против вас. Но на самом деле это все идет изнутри. И попытайтесь разобраться внутри себя. Вот тоже, кстати, будет очень полезно до Нового года сделать. Это У меня в списке есть, сейчас мы к нему подойдем. Самое простое и полезное – пел Высоцкий. Если очень вы устали, сели встали, сели встали. Не просто так он эти слова использовал свои песни, потому что на самом деле спорт, активность именно, особенно до пота, она вырабатывает гормоны счастья и радости. Поэтому если у вас вот совсем хреновое настроение в 31 декабря, сделайте приседания, отжимания, сделайте пробежку, что вы хотите, сделайте просто отфигачьте хорошенечко, сделайте э, какие-то физические упражнения, и вас попустит вас немножечко попустят вот. выйдите на улицу подышите свежим воздухом иногда это тоже полезно сделайте какой-то там я не знаю чай расслабляющие ароматы поставьте обычно это им женщина занимается женщина за своими мужьями если смотрят и могут это быстренько все со стороны вас создать молча <смех> не говорит о что надо тебе что а просто создать атмосферность и повлиять на внешнее на человека вот а если вы знаете себя то вы можете зная как помочь себе, вы тоже можете это все использовать. вот Хотите похандрить, пожалуйста, хандрите. Если вам нравится жить в этом состоянии, это тоже нормально. Новый год каждый встреча значит, как, как Новый год встретишь, так его и проведешь. вот Но в целом, когда есть дети, наверное, нет времени не хандрить, нет времени на плохое настроение, нет времени обижаться, и жизнь становится совершенно другой. Вот. Список фильмов и я его не буду вам давать. Э, Чек-лист. Э, Чек-лист 21 шаг к экологичному Новому году. Э, ну, я так для, для себя решила, наверное. Хотя вот э, Сюзанна говорит, что она использует Ань, живую, ты, ты не срубленную елку используешь, ты с корнями, ши, да, точно. Но вот не купить срубленную елку это будет. Первый пункт, первый шаг к экологическому Новому году. Сделайте какой-нибудь венок. Не хотите его делать? Не делайте. Сделайте какое-то любое украшение. А, попробуйте его сделать сами. А, когда вы начинаете вкладывать а, свою энергию в то, что вы делаете, вы а, уже этой энергией наполняете свой дом. И у вас уже, не, как бы, даже если где-то там по поскандалите, ну, оно будет уходить потихонечку. А, свечи. Свечи тоже, они, кто читал, да, вот это датское счастье, это тоже хьюги настроение. Плюс свечи, они, в принципе, весь негатив берут на себя, как, знаете, как в огне все горит, в воде все тонет. Вот. не все тет, тонет, ладно. Составьте вышлист для себя, если вы еще этого не сделали. Отправьте его родным, близким, друзьям. Выставьте в социальных сетях. Подойдите к этому с каким-то вот, знаете, с таким с трепетом, с радостью какой-то. Когда вы сделаете вышлист, это достаточно сложно, может быть, кому-то составить и выставить на обозрение да, то, о чем вы мечтаете, например. Не обязательно все мечты свои писать. Напишите что-то простое, примитивное, легкое, такое глобальное, можете не писать. Глобально вы можете для себя написать в своем списке пожеланий там, на год. А вот выставьте... И вы просто будете менять культуру нашу немножко. Это будет тоже экологический шаг, потому что у нас многие люди просто не знают об этом, не слышали об этом, даже, даже подумать не могли, что такое может быть. И вы будете как бы, да, так развивать людей. Поинтересуйтесь у знакомых, скажите, что вы Дед Мороз и хотите знать, какие они хотят подарки. Попробуйте сделать в этом году либо полностью все подарки без упаковки, либо попробуйте сделать это какой-то ну, креатив, включите, эко-упаковка. Не делайте вы, заплатите, пусть кто-то вам сделает эту эко-упаковку. Все варианты рассматриваются. Сделайте другу. Подарите вот тряпочку можете подарить, то, что я сказала, да, там эко комешочек, рассказать про Zero West, э, только без фанатизма, не надо на человека сразу накидываться, потому что если вы слишком много информации ему дадите и скажете, что тебе надо отказаться от этого, от этого, от этого, перестать покупать это, то, то, то. Человек э, не будет хотеть стать на экологический путь. А вот если дозировано по чуть-чуть, понемножку, то в принципе это будет э, легче человеку переходить. Да и вы сами будете постепенно рассказывая что-то по чуть-чуть, по понемножку, будете тоже уже это проходить, уже становиться в гуру и брать какое-то новое задание брать еще какое-то новое направление для себя и развиваться в нем. Проработайте меню на новогодний стол, чтобы это не было хаотично, там «хочу всего». Проработайте его, таким образом вы сократите углеродный вот этот а, след, вы не будете выбрасывать лишние продукты, которые могут загнить в холодильнике. А, составьте список продуктов а, и сходите, а, попробуйте сходить в магазин а, с минимумом пластика, если вы уже там не ходите в магазин, ну, тогда на рынок, может быть, вы можете просто в этом пункте поставить галочку, что вы молодцы, и все, для вас это легко попробуйте вырастить микрогрин самостоятельно или вот этот вид крас попробуйте вырастить из кочерышки там мы с детьми так делаем от свеклы срезаем оставляем водичку ставим и прорастают свекольные листики Мы эти листики потом используем в салат от капусты пекинская то же самое срезаем низ Ставим водичку, растут листики, мы эти листики потом еще раз используем уже в салате свежие. Так дети видят, что в принципе есть жизнь на земле, независимо ни от чего, особенно когда есть вода. Она развивается, она продолжает все цвести и расти. Вот, вот что важно на Новый год. Я не вижу экологичный Новый год, если люди делают заказ еды на дом. Uh, у нас из-за этого карантина увеличилось количество пластика неперерабатываемого, который попадает на полигон где-то процентов на 15, а может быть даже больше. Uh, потому что стали заказывать еду на дом. Uh, если у вас есть такая возможность не заказывать, не заказывайте. Если хотите все-таки заказать, но хотите, это, чтобы это было более экологично, ну пицца ваш формат, вариант. Есть еще в Харькове, кто нашел для себя но это не доставка на дом, а это ты просто приходишь в э, кафе и говоришь, можно мне в мой судочек, пожалуйста. Тоже, то есть вы сидите дома, а ваш муж сходил, купил вам суши. Я не знаю, тоже можно. Вот. Я бы не покупала никакой одежды на Новый год, а просто использовала бы то, что есть в гардеробе. Я говорила про летний вариант, либо весенний вариант, то есть то, что вы давно не носили, то, что у вас еще, ну как, соскучили за какой одеждой, например, либо у подруги попросить. Ну и есть еще один вариант. Можно сходить, купить на секонд-хенде. Тоже вариант. Это Reuse. Вот, вместо какой-то там пиротехники, ну, желательно использовать что-то не шумное, не громкое, не зажигающее, без выделения каких-то там дымов, чтобы оно не разбрасывало там вот эти петарды, из которых там что-то выстреливает пластик, еще что-то, ну, желательно этого не использовать вообще. Вот бенганские огни, в принципе, для меня это уже 6 лет, наверное, формат... Меня это устраивает. Даже больше, даже, чем 6 лет. Не делать громко музыку, особенно если вы живете близко к ну, животным. Я понимаю, что животные, конечно же, спят, но могут еще спать и соседи. Кто-то не празднует Новый год, кто-то просто проживает обычный день. И нужно уважать, я считаю, что тоже нужно уважать желания, пожелания, как бы, да, и ваших соседей, жизнях. Навездите дома порядки, посмотрите, что у вас лишнее, расхламитесь, раздайте вашим знакомым, может быть, им это уже нужно, а вам уже не нужно. Выставьте на Алекс на продажу, отдайте тому, кому это, это необходимо. Составьте список того, что вы сделали за год, поблагодарите тех, кто помог вам в этом. Это, наверное, один из таких важных моментов. Это тоже подарок для себя на самом-то деле, потому что мы, опять же, в этой спешке постоянно куда-то летим, бежим. И вот это момент, когда вы можете остановиться, проанализировать свои ошибки, проанализировать свои успехи, благодаря кому, чему, что вы приобрели в этом году. Да? И если что-то было не так, вы можете вектор свой выровнять и идти уже в Новый год в нужном вам направлении. 21 декабря будет день зимнего солнцестояния. В этот день рекомендую составить на будущий год список ваших желаний но единственное то, что я говорила, что желания не должны быть соизмеримы, да, у него должно быть и время выставлено, это должна быть реальная какая-то цель, и она обязательно будет, если она будет еще привязана к общему. Я так делала, мы писали на, на, с мужем, ребенок у меня только научился писать, ну, заведем эту традицию с Нового года. В течение года мы на бумажках, у меня была баночка такая, и цветные бумажечки, маленькие кусочки. Мы писали, вот в какой-то момент приятный в жизни произошел, и я сразу, допустим, записывала вот этот приятный момент. Очень классно на, на Новый год, после Нового года, вот доставать потом из этой баночки, разворачивать вот эти ваши Вы уже забыли о них, потому что вот в, вот в этой, знаете, когда в букву, ну, обычные дни, ну что-то разве ты можешь вспомнить, что у тебя было такого приятно а ты когда начинаешь читать вспоминать то ну, это ваши это ваши моменты из жизни радости и вот как создать например себе да допустим испортилось настроение от 31 -го? Вы достаньте вот это воспоминание и перечитайте их и у вас обязательно появится хорошее настроение это можно сделать просто вот сейчас, вы можете взять, там, вспомнили и записать, и там, через месяц, например, перечитать, тоже классно, и можно эти баночки просто даже хранить, на самом-то деле, потому что через 10 лет вы, например, какой-то достаете, там, 2000, 2020 год баночку достали, оп, воспоминания, о, это у меня было, как здорово, а, провести конкурсы а, что-то конфеты с пожеланиями бумажки но ну, это тоже создает праздник настроение а, вам не нужен там да если, а, если вы празднуете дома у меня этого пункта не было это, наверное. а вон празднуем дома сами или с друзьями да. Если вы дома, вы очень много экономите, в принципе, потому что в кафе, когда вы идете, там будет очень много еды, которая лишняя, и выброшена будет очень много ненужное, шумное, возможно, вы не пообщаться. но ну, я просто тоже ходила по молодости, все это мы все знаем, помним, я понимаю, что это, наверное, в определенном возрасте ну, или в определенное время жизни, Наверное, кому-то нужно. Но если вы сейчас вы можете без этого обойтись, сделайте это атмосферой праздника дома у себя. Потому что вот эти все эмоции, радости, и все, что вы будете переживать в этот Новый год, и пожелания, там, когда вы там бокалы будете встречать, это все будет оставаться в вашем доме, в вашем поле. А не где-то там. Вот каждый там что еще у меня там было посмотреть любое рождественское кино да можно проанализировать насколько счастливы все люди почему они несчастные там подумать ну, под, просто остановиться подумать вообще про жизнь это тоже очень полезно может быть вы что-то новое для себя какое-то откровение откроете кто не смотрел можете посмотреть фильм экологичный фильм он очень добрый тоже про праздники, сто вещей ничего лишнего. Так, и последнее это каждый знает свой эко-уровень и может добавить в свою жизнь новый эко-пункт, новый экошаг какой-то в новом году. Еще будет хорошо, если вы напишите об этом пост, об этом экологичном празднике, как вы его провели или как планируете его провести. И, естественно, нужно очищаться, сдать, успеть э, отходы на сортировку. Вот. И еще такой маленький подарочек, кто видел, кто не видел. Мы составляли такие мои козычки. Вот можно распечатать, повесить на холодильник и в течение месяца отмечать ваши какие-то новые привычки. Отправить своему другу, который хочет начать с... Э, ну, свой экологический путь и не знает, с чего начать, вот этот трекер ему может помочь. Ссылочка здесь тоже есть, чтобы скачать. Вот. А, спасибо всем большое. Все за... Что-то Похоже, у нас что-то со связью. Ну, и уже будем потихоньку заканчивать, потому что мы уже на 20 минут перетратили заявленное время потихонечку. Я уже все, Сезанночка. Я просто очень много информации, может быть, дала, может, Надеюсь, что она была не лишней и полезной. Обратную связь жду. Я не слышу. Татьяна, спасибо большое за презентацию. Слышно меня? Да, слышно. А, у меня возник один вопрос. Да. А насчет елки а, взять, вот, например, елочку купить, допустим, в горшке. Эта вот идея, допустим, мне очень импонирует. Но возник такой вопрос, куда ее потом высаживать. Я слышала, что в Харькове не так просто взять и высадить елку там, под домом, если мы там живем в многоэтажном здании, да, как бы, где-то во дворе, высадить ее нельзя. Вопрос, где можно ее высадить в таком случае, может быть, есть какие-то идеи смотрите мы высадили три елки соседи привезли шишки с крыма вырастили у себя дома до определенного там размера и этой весной мы засадили возле дома у себя но мы спрашивали в жеке где проходят электропровода под землей где нельзя высаживать и начальница показала нам четко места, где можно, и мы это сделали. Угу. То есть можно спросить через ЖЭК, и они могут... Ну, да, да, да, да, кто занимается, да. То есть нужно узнать, чтобы поняли, да, чтобы вы не попали на вот эти вот электропровода, да. И, по-моему, нельзя высаживать там, где сейчас везде во дворах устанавливали новые вот эти вот тоже столбы электрические, и они не хотят, чтобы под ними росли высокие деревья тоже. Mm. Вот, поняли? Вот. А в принципе, где высаживать, э, у нас, ну, опять же, э, у нас высаживали в, эко, в лесопарковой зоне можно высаживать, но елочки именно там не растут, там у нас получается э, лиственные деревья, а хвойные есть там, где Журавлевский гидропарк. Поняли? где? Там сейчас единственное только, там сейчас стройка идет и там же молодняк э, сосновый есть. Вот там высаживали очень много деревьев. Там, там... Нужно ее транспортировать туда, а те, у кого там нет своего транспорта лично. А честно говоря, напишите пост, может быть, у кого-то есть дача, и им она просто необходима. У моей подруги тырят елки регулярно. Mm -hmm. Она садит, садит, садит, садит. И вот она бы, например, не отказалась от такого подарка. Дайте а? контакты своей подруги, пожалуйста, чтобы можно было пристроить елочку. Да, просто спросите, потому что иногда люди просто молчат, вот у кого есть дача, они просто молчат, а мы не знаем, что им надо. Ну, можно будет попробовать. Я, кстати, слышала, что если елку брать в горшочке, то нельзя ее хранить дома более 6-7 дней, потому что она потом не приживается, она высыхает. На температурный режим есть такое дело. Mm -hmm. хорошо, спасибо большое ну, еще красный... интересно было очень за э, обертку фурошики э, вы напомнили, да, я забыла вообще об этом хорошая идея для того, чтобы завернуть подарок для своих близких ну да, если, если они будут потом этой тканью пользоваться, нужно будет сразу разъяснить для чего это потом нужно чтобы это не стало, знаете, как тряпка ну куда ее, ну куда эту тряпку можно также завернуть в эту тряпочку подарок Кому-то в следующий раз, в следующий праздник какой-то. Это может быть платок красивый на самом-то деле. Ну, то есть, да, шейный платок очень красивый. В него можно завернуть и красивая упаковка, и функционально. Угу. Хорошо, спасибо вам большое за презентацию. Было очень интересно. Спасибо. Есть еще вопросы? Сюзан. Сюзанна, по-моему, вышла, да? я не ошибаюсь. Сейчас мы посмотрим, где там у нас. А у нее какие-то были проблемы со связью? А, да, у нее были проблемы со связью. Ну, Дариночка, я тебя увидела, привет. Но ну, я, правда, тебя не вижу, но я вижу, что ты есть тут. Привет-привет! Да, что... <свят> Спасибо тебе большое за презентацию, очень-очень интересно было и очень много новых идей. Ну, я потом... осталась идей найти много, да, потому что иногда бывает, что, о, мы вдохновились и понеслась. <свят> да, да, да. <свят> я надеюсь, что что-то вы для себя используете, примените, посмотрите еще раз потом вот этот э, список. 21 шаг к логичности. И как раз в этом году хотим попробовать съедобные игрушки сделать. Что? Что? Ну, съедобные игрушки хотим попробовать сделать. Да, сейчас у меня детвора их регулярно кушают. Еще остались у вас? А, уже доедают, да, уже почти нет. Но до Святого Николая, наверное, останутся. Но вот они вот так, видно? да, да, да. Они вот так вот э, у меня вымазывают шоколадом и седят на проволочечке, да, вешайте? Нет, они висят вместе с игрушками. Я просто знаю, что если они съедят вот эти вот апельсины, то белка будет пустая. Поэтому mm -hmm. она mm -hmm. они все съедают по штуке три-четыре съедают сразу. Это... Я просто очень много нас заслушала. И очень вкусно э, хурма, шарон или персимон. Очень классно. У кого есть тушка регидратор, можете тоже сушить себе. Не надо, не шоколад, она очень сладкое само по себе, или вчера поставили, а утром у вас уже сухие конфеты красивые есть. Вот, вот, вот. Будем пробовать. То мы тоже скоро должен прийти